Пожалуйста, перед тем, как вы начнете смотреть данный видеоролик, я попрошу вас скачать программу Ableton. Я в подарок к этому ролику оставлю вам свои один пак сэмплов, классный драм-кит, то есть было и стала разница колоссальная... Привет людям, которые видят меня впервые. Привет тем, кто впервые зашел на мой канал. Но для всех тех, кто меня знает уже давно... ХОЛО! С вами Андрюлик. Этот видеоролик я готовил достаточно долго, поэтому, пожалуйста, поддержите его лайком и подпиской. И если вам этот видеоролик действительно поможет, то подпишитесь на мой канал. Пожалуйста, перед тем, как вы начнете смотреть данный видеоролик, я попрошу вас скачать программу Ableton, либо же купить, что, я думаю, маловероятно, и делать все вместе со мной. Включить этот видеоролик и повторять за мной до самого конца чтобы действительно освоить базу данной программы. Меня зовут Андрюлик, я занимаюсь уже битами около трех лет. Профессионально с программой Ableton я работаю уже один год, и за этот год накопились знания, которыми я хочу сейчас с вами поделиться. Поэтому мы начинаем. <реклама> Я сейчас смотрю с глаза монтажа, и я забываю сказать о некоторых моментах, поэтому я буду появляться в видеоролике, чтобы, если что, дать правки. Поэтому не судите строго. Что такое Ableton? Ableton — это программа, то бишь секвенсор. Секвенсор – это программа для написания битов, сведения музыки и просто создания полноценной песни. Существует большое количество секвенсоров, такие как Fruity Loops, Cubase, Logic, но мы сейчас будем говорить о программе Ableton, которая лучше всех этих программ во много-много раз. И сейчас мы разберемся с вами, почему. В этой программе сочетаются лучшие, сочетаются лучшие компоненты данных программ и помещено в прекрасную программу под названием Ableton. Давайте перейдем с вами уже в программу Ableton для того, чтобы понять, как она работает. Вы заходите в программу и видите перед собой вот это. Что это такое, мало кто понимает с самого начала. И как вообще перейти, писать биты, как Слава Мерлоу или Моргенштерн? Да, действительно, сложно, непонятно, но поверьте, это все очень просто. Вы переходите в правый верхний угол и нажимаете вот на эту замечательную кнопочку. И перед вами появляется новая рабочая область, на которой мы видим с вами таймлайн. Таймлайн – это вот эта вот шкала, где мы будем писать с вами биты и в дальнейшем песни. Также мы можем переключаться между данными рабочими областями обычно нажатием на тапы. Вот, мы с вами будем работать вот в этой зоне, это зона для написания битов, а вот эта зона для онлайн выступлений, диджейнга и так далее. Мы сейчас с вами работаем вот в этой зоне, и таймлайн, таймлайн это шкала, которая шкала времени, так она и переводится, собственно, вот, который мы можем как приближать нажатием клавиши Ctrl зажатием и двигаем колесико мышки вперед назад то есть мы наводим на зону куда нужно приблизить и приближаем также отдаляем но есть еще один способ мы зажимаем вот сюда вот и просто двигаем мы нажимаем вот наводим на эту шкалу тут появляется лупа мы зажимаем и назад либо вперед приближаем и отдаляем далее кнопочки которые есть здесь это проигрывать остановить и перелистнуть самое начало. Вот этот круг, кругляшочек – это запись нашего голоса, запись вокала. Это пока нам ни к чему, мы просто сейчас разбираемся с базой. Для того, чтобы начать писать биты правильно и классно потом их выводить, нам нужно начать с настройки нашей программы. Сейчас мы перейдем в Options и Preferences. И здесь сделайте все настройки, как у меня. По поводу интерфейса вы можете настроить его полностью под себя. Настройки программы следующие. Язык английский. Далее зум дисплей. Это у нас либо увеличивает угол обзора, либо наоборот его сокращает. Я работаю на 100%. Мне так комфортнее. Далее вот здесь вот, вот эта вот область настроек. Это мы можем выбирать как рандомные вот эти цвета наших дорожек, они будут выбираться случайно при создании нового проекта. Либо же мы отключаем это, выбираем свой цвет, который будет на всех дорожках постоянно. Например, вот этот. Закрываем программу, нажимаем New File и вуаля, у нас все дорожки одного цвета. Я люблю работать в, рандомной, в рандомных цветах, поэтому давайте мы сейчас с вами и создадим. Чтобы создать новый файл, новый проект, мы нажимаем File, New Life Set. Либо же комбинацию клавиш Ctrl-N. Давайте перейдем с вами в настройки, и вот здесь мы снизу можем выбрать тему. У вас будет стоять, наверное, вот такая вот, что за ужас, некрасивый. Мы нажимаем с вами либо вот сюда, либо вот сюда, но я работаю в дарк теме, либо мы можем поставить вообще цвет предыдущей версии Ableton. Но мне удобнее работать, комфортнее даже в темной. Это яркость нашей рабочей зоны, нашего, нашей программы. Я работаю опять-таки на 100%, ведь мне так удобнее. Далее вы можете здесь менять интенсивность цвета и также настраивать вообще рабочую зону, хоть зеленый, хоть синий, все цвета, абсолютно все цвета радуги. Я работаю вообще в стандартной, поэтому ничего здесь не менял. Аудио мы выбираем с вами, у вас вряд ли и звуковая карта, поскольку вы только начинаете, внешняя звуковая карта, внутренняя, конечно, есть, и вот сейчас покажу, как ее настроить. Вы выбираете, это первое вход для микрофона, допустим, это будет... У вас должно быть Realtek, что-то там. Выбирайте вот этот микрофон, через который вы говорите. Вашу основную гарнитуру. И выход, там, где вы будете слышать весь звук. И вот здесь как раз-таки Realtek, думаю, самое то. Вот. Далее выбирайте 44 и 100 Гц. Это как бы профессиональная кодировка, так скажем, частота. И ставим High Quality. Вот. То есть вот так вот далее сделайте вот так вот как у меня вот эти настройки все абсолютно потому что они тоже идут под профессиональный звук далее link midi тут мы ничего не трогаем и дальше я вам расскажу что такое midi файл Folder, вот здесь вот мы должны с вами сделать вот тут вот папочку где у вас больше всего места на жестком диске. Выбираем тот жесткий диск, где реально больше места, потому что в дальнейшем вы будете просто расширять свои проекты, расширять свои библиотеки со звуками, и места может просто напросто не хватить. А диск C как основной лучше не выбирать, поскольку вы можете просто засорить файлы Windows, поэтому лучше выбирайте другой диск не основной. Далее мы выбираем с вами папочку для кэша также, также там где больше всего места. И вот здесь вот мы выбираем с вами папку, создаем отдельную папку на Большом жестком диске. И туда просто мы ее подключаем. Просто создаем и подключаем. Все. Это вести плагины. Это виртуальные музыкальные инструменты, так скажем. Далее библиотека. Тут я ничего вот не настраивал вообще абсолютно. То есть вот можете посмотреть мои настройки и сделать все как у меня. Потому что у меня все работает прекрасно. Все, мы закрываем с вами настройки и переходим уже к созданию бита. Но как? Где нам взять звуки? В Ableton настолько все продумано, что здесь есть кнопочка э, Sounds. Вот, вы слышите звук. То есть тут много всяких эффектов. В основном это вот что нам нужно. Всякие пианино, всякие инструменты, вот это то, что нам нужно действительно. И также здесь есть вот инструмент, то есть пианино, всякие аудиоэффекты, плагинс, это я уже скачивал сам, клипс и сэмпл. Сэмпл здесь вообще есть все сэмплы, которые есть у вас на компьютере, которые идут сразу с Эйблтоном. Сэмплы это звуки, которые мы можем использовать для наших битов, для нашего инструментала. Давайте послушаем звук и выберем с вами какой-нибудь звук. Мы будем его перетаскивать либо на аудиодорожку, либо в миди-дорожку. Аудиодорожка, мы можем сюда поместить только аудиофрагменты, то есть аудиозвуки, которые прописаны, вот мы можем их послушать, например, просто с компьютера. А MIDI мы сюда тоже можем их вставить, но чуть-чуть по-другому. Потому что нам, миди-дорожка, мы сюда вставляем свои плагины с инструментами, которые нам, благодаря которым мы сможем написать свою мелодию. В общем, смотрите сейчас за мной, вы все поймете. Вот, еще что хочу сказать. У меня есть группа ВКонтакте, в которой я постоянно, постоянно в сети. Вы можете мне туда написать по любому вопросу, и я вам с радостью отвечу. Также там продаются как обложки, так и мои супер-классные биты, которые я делаю даже на заказ. Либо вы можете их купить из моего каталога. Там же в группе ВКонтакте. Вот примеры работ моих обложек, которые вы можете заказать прямо сейчас для своих треков, чтобы они были просто классными, яркими, красочными и так далее. Я жду вас всех в своей группе ВКонтакте. Ссылочка есть в описании. Вот, мы сейчас с вами выберем, допустим, аудиодорожку, поместим сюда. Вот, то есть мы перетаскиваем и все регулируем. Вот, то есть все, мы удаляем это, нам это сейчас не нужно. Чтобы добавить аудиодорожку, мы нажимаем правой кнопкой мышки на эту пустую область и нажимаем insert audio track либо мы нажимаем insert midi track мы тоже это удаляем но ну, либо же комбинации клавиш Ctrl t только на английской раскладке. Все дело на английской раскладке, потому что иначе у нас ничего не будет работать. Ctrl-T, либо Ctrl-Shift-T. То есть, вот, мы можем создавать сколько угодно дорожек. Чтобы это все отменить, комбинация клавиш Ctrl-Z. Нам аудиодорожки не нужны, потому что они не так практичны, как MIDI-дорожки. Потому что, если мы, допустим, прописали какую-нибудь крутую партию, и нам не нравится звук, то нам придется все переписывать. В ситуации с MIDI-дорожками все иначе. Мы можем прописать партию и просто менять звуки и все. Очень удобно, кстати. Вот, эм, давайте добавим на MIDI-дорожку, найдем какой-нибудь классный звук, например... Нет, ужасно. Давайте вот из Instruments, давайте из Sounds возьмем все-таки. Давайте возьмем вот это, просто ради примера. Мы, чтобы для того, чтобы выбрать звук, мы нажимаем с вами вот сюда вот на MIDI и нажимаем два раза на данный Пресет. Чтобы начать делать бит, нам нужно выбрать с вами BPM. Это количество ударов в минуту. Вот слева сверху находится. Мы нажимаем левую кнопку мышки и удерживаем ее. И двигаем мишку вперед-назад, и вот максимальное количество 999 BPM. Но самый рабочий диапазон в, вообще в мире музыки это от 80 BPM до 180, то есть диапазон 100 BPM. Давайте я с вами выберу 115 BPM и просто напишем какой-нибудь простенький бит, чтобы написать мелодию. Мы выделяем с вами вот эту вот рабочую область, 4 такта. То есть раз, два, три, четыре такта. И нажимаем с вами комбинацию клавиш Ctrl-Shift-M. Теперь у нас появляется Piano Roll во всей красе. Piano Roll это пианино, которое мы можем с вами слушать, нажав на эти наушники. То есть все, мы можем с вами слушать это пианино. Сейчас мы с вами создадим мелодию простенькую. Чтобы быстро копировать инструменты, мы, нажимаем, мы, зажимаем, мы зажимаем ноту, которую мы выбрали, Ctrl, удерживаем, и удерживаем левой кнопкой мышки. И как бы и все. Ужасный звук, мне он не нравится. Давайте выберем не отсюда, а вот от, например, инструмент. Давайте инструменты возьмем. Давайте Samples. Нет, давайте возьмем все-таки Sounds, возьмем гитар и выберем вот это. И теперь, чтобы мы, мы написали, допустим, вот нашу мелодию, и мы берем вот так вот, выделяем и клавишей Ctrl-D копируем. И вот здесь вот мы сейчас с вами сделаем небольшое изменение, чтобы это было, чтобы интереснее звучала наша с, наш с вами мелодия. Так, давайте чуть, -чуть поменяем. Вот это вот вниз идет. Чтобы быстро менять октавы, мы, зажимаем на, мы нажимаем на нашу ноту и... Shift левый удерживаем и клавишами вверх вниз меняем наш аккорд. Ну пойдет, пойдет. То есть я сейчас не собираюсь делать прям супер крутой бит, я просто покажу вам основы. Далее я прописываю всегда high heads. Мы пишем, мы выбираем samples и пишем вот в этой строке head. И нам нужен close. Close. Давайте вот это вот возьмем и берем вот так вот и прописываем просто клавишей, ой, клавишей Ctrl-D. Все, отлично. Пусть, пусть звучит так. А далее мы с вами берем, нажимаем MIDI-трек, либо же клавиши Ctrl-Shift-T комбинации. И сейчас мы с вами прописываем клэп. Пусть будет вот этот вот клэп. И мы с вами сейчас нажимаем опять-таки Ctrl-Shift-M, создаем дорожку. И клепы прописываются двумя, двумя способами. Это либо качевый клеп, вот такой вот. Обычные клепы дублирую. Я нажимаю на эту дорожку Ctrl-D и дублирую. Второй снайпер, второй клеп вот так вот ставится. То есть и вот как это будет звучать. То есть более жестко. Но я хочу сделать более радостный трек, более кочевый И вот здесь вот наши с вами регулировки. Вот, например, мы э, можем убавить звук, зажав опять-таки, регулировать громкость звука. Мы можем добавить реверб. Реверб это у нас эхо. Вот, то есть давайте послушаем. Кнопочка S это в соло будет звучать наша дорожка. То есть сделать наш звук более сочным. И дилей это вот такое. То есть эхо больше добавляет, а вот это больше добавляет пространство. А вот эта кнопочка, она либо в правое ухо, либо в левое ухо. То есть... Вот вот эта красная кнопочка, это подключает нашу с вами клавиатуру, и мы можем пользоваться ей как инструментом. То есть, смотрите, мы нажимаем вот на эту красную кнопочку, нажимаем вот на это вот пианино, и теперь при нажатии на нашу клавиатуру мы с вами слышим вот звуки. Очень удобно писать мелодии, но я привык больше писать на компьютере. Давайте сейчас и вот я делаю эту дорожку ниже, то есть убавляю чуть звук и добавляю пространство. И слушаем, как это звучит. Вот, то есть, теперь мы с вами добавляем кик. Это наш тоже задающий инструмент. Пусть будет этот кик, я просто сейчас не собираюсь сделать крутой, супер-классный бит. Я хочу вам порекомендовать классные кроссовки. Вы можете купить их в Телеграме. Ссылочка на эту группу будет в описании. Низкие цены, качественные товары и все самые лучшие педали со всего интернета только в этом паблике в Телеграме. Поэтому подписывайтесь на них и покупайте себе кроссовки, качественные, по супер-низким ценам. Ссылочка в описании. Вот. И сейчас мы с вами пропишем кик. Это будет э, как-нибудь вот так. Все, и сейчас мы с вами берем, дублируем и слушаем. Сейчас мы с вами берем, добавим э, open-head для пространства. Э, просто... Давайте вот это вот возьмем, open head, и просто создаем дорожку, и ставим ее перед нашим клепом, вот так где-то. И делаем тише его, просто чтобы он дополнял нашу вами мелодию. Только продлим мы чуть-чуть, чтобы продлить наш звук, нашу ноту, да, мы вот наводим к концу нашей нотки и продлеваем ее вот так, например. Теперь мы давайте с вами добавим бас. Бас писать на самом деле очень непросто, но я сейчас вам просто покажу, как вообще это работает быстро. То есть я не собираюсь, там, не собираюсь сейчас вас учить там, нотам, гармонии, просто на слух все делайте, самое главное. Давайте я возьму из своих библиотек. Чтобы добавить свои библиотеки, вам необходимо вот здесь вот слева add folder и добавить опять-таки папку там, где много места, чтобы добавлять свои библиотеки давайте возьмем вот этот просто ради примера и чтобы выяснить нашу тональность баса это очень важно мы нажимаем аудио effects, вот здесь вот мы ищем тюнер перетаскиваем его на нашу дорожку с басом и при нажатии на до мы видим что тут реально до до это английское, то есть до ре ми фа си до вот как идут наши с вами клавиши от а а с d f g i j k мы берем Нажимаем на нашу дорожку с киком. Ctrl-A, это выделяем все ноты. Ctrl-C. Далее переходим в дорожку с басом. Вот здесь вот Ctrl-V. И сейчас переходим в наши ноты. Ctrl-A, Ctrl-C. Берем, вставляем их, допустим. Вот тут мы их вставим. Поднимаем на октаву выше. И сейчас с вами подстраиваем под наш наши нашей дорожки. Я не советую делать вот так вот два подряд баса, потому что это будет плохо. Я советую делать один. Вот, то есть тут у нас ре, мы ставим на ре. Тут у нас а решетка, мы ставим тут а решетку. То есть вот так вот это работает. Вот, то есть мы сейчас с вами прописали дорожку баса, мы ее выделяем и Ctrl D. Нет, то есть мы ее чуть выше сделаем, чтобы мы смогли выделить все. Выделяем и Ctrl-D. То есть теперь слушаем. Вот. Теперь, чтобы продлить нашу дорожку, мы, нажим, мы выделяем все. Ctrl-D комбинации. То есть все тут копируется. Все. Теперь я хочу, допустим, сделать структуру нашего трека. Мы сначала просто добавляем мелодию. Затем вот тут вот хэты добавляем. И, допустим, я хочу добавить тут клепы. Для того, чтобы просто скопировать дорожку, мы нажимаем и задерживаем. Мы удерживаем левый control, наводим на дорожку и перетаскиваем ее. И все, и вот копируется. Вот. Допустим, тут клепы И вот здесь вот уже идет как бы наша основа. Чтобы выделить дорожки, мы нажимаем, допустим, на эту. Shift зажимаем вниз. И все, у нас выделяется все. Вот. И ну и все. Вот здесь мы, допустим, сделаем с вами куплет, да, допустим, вот тут вот, пока без опунов, вот, и вот тут вот мы сделаем, допустим, перед дропом небольшую ямку такую, вот, ну и все, слушаем просто. мы все секрет успеха большинства битов это не в правильно написанной композиции это в подборе инструментов и звуков поэтому я вам не советую пользоваться стандартными плагинами вот давайте я сейчас просто заменю на свои и вы услышите колоссальные изменения еще еще мы добавим с вами пробежку перед клепом это где-то вот давайте вот здесь вот мы с вами добавим пробежечку вот, то есть вот так и поднимаем громкость зажимаем alt левый выделяем зажимаем левый alt и поднимаем колесиком кнопка мышки Было и стало, разница колоссальная, а я всего лишь поменял звуки. Поэтому пишите биты с умом и подбирайте действительно классные звуки. Я в подарок к этому ролику оставлю вам свои один пак сэмплов, классный драм-кит. И скачать его и данный проект вы сможете в моей группе ВКонтакте под последним постом, и давайте сейчас с вами выведем эту композицию, мы сейчас с вами нажимаем на Ctrl-Shift-R, английскую R, <laughs> вот, и здесь все настройки, как у меня, это у нас выводится WAV, это выводится MP3, я выведу только, допустим, вам нужно WAV, выбираем с вами папочку, называем, сохраняем. И все. На этом, собственно говоря, все. Ищите этот пост в моем паблике ВКонтакте, он будет последним прикреплен с данным видеороликом. Поэтому подписывайтесь на меня, подписывайтесь на меня в соцсетях, ставьте лайки и всем пока! И еще я хотел сказать вам кое-что очень важное. Если вам понравился данный видеоролик, то напишите мне в комментариях, почему он вам понравился. И вопрос такой. Хотите ли вы чтобы я запустил свои личные курсы по Эйблтону, потому что мне действительно есть что рассказать и с вами поделиться. Я расскажу вам самые классные и крутые фишки, которые я знаю лично, самые, которые я сам использую при написании битов. Я буду разбирать проекты с каждым, абсолютно с каждым, и будем выявлять ваши ошибки. Напишите мне в комментариях, запускать ли курс, и почему да, или почему нет. Напишите мне, хочу курс, либо не хочу курс. Пожалуйста, спасибо.